Сегодня хочу рассказать вам о одном замечательном продукте. У нас есть такой продукт, вот я вам показываю. Он называется «Кожа, волосы и ногти», HSM. Но если вы думаете, что это только для кожи, для волос и для ногтей, то вы очень ошибаетесь. Вначале я тоже думала так и была очень довольна, его употребляла конкретно для этого. Но я получила результат – а результат свой не только. Все получают уже, допустим, ногти, волосы и кожа, коллаген это все прекрасно. Но у кого есть проблемы с сердцем, это шикарный, это шикарный продукт. Почему? Потому что здесь есть такие, здесь есть такие, это мне, значит, кратко рассказать, да? Вам да. Такие витамины, такие венокислоты, которые помогают для сердечно-сосудистой системы, которые укрепляют сердечную мышцу, которые способствуют, значит, способствуют, регулируют обмен веществ, что тоже немаловажно. Также регулируют гормональный уровень, что тоже значит нам очень нужно. Но то, что выводят токсины, это тоже очень хорошо, это тоже все есть для нервной системы очень хорошо. Для нервной системы очень хорошо, для мозга также. Значит, снижает возможность заболеть деменцией и болезнью Альцгеймера. Это, это вообще, это просто бомба, как говорится. Также регулирует вот калий и кальций в обмен в организме. И, кстати, у меня был понижен очень калий, и никакие препараты мне не помогали. И после этого у меня калий сейчас на верхней норме. В общем, супер. Вот. Что еще значит? Еще для, очень хорошо, это же все сердце и нервная система, для сердечно сосудистой для сосудов, регулирует, значит, холестериновый обмен. Вот. Так, значит, что еще я хочу вам сказать? Здесь много еще чего, значит, рассеянный спироз тоже. Вот. Ну, а также для опорно-двигательного аппарата очень хорошо. Артриты, артрозы. Вот, это тоже. Вот, что еще? Значит, даже, да, даже для больных спидом очень хорошо. Вот. Для возрастных людей старше 50 лет здесь тоже очень много есть таких витаминов, которые, которые помогут чувствовать себя хорошо. Вот я пример тому, мне уже больше 50 лет, и употребляя этот продукт, я себя чувствую намного лучше. Вот. Ну, для меня, что очень важно, что смотрите, значит, какая, какая вот, допустим, какие системы, значит, ну, сердце – это такой орган, это наш мотор, это который, так скажем, без него никуда. Вот, сердечно-сосудистая система – это раз, нервная система – это два, опорно-двигательный аппарат – это три, мозговая деятельность – четыре, ну, иммунитет – это тоже пять, противовоспалительное действие имеет – это тоже шесть, вот. Ну, еще значит нормализует также массу тела, потому что нормализует тоже гормональный обмен. Вот. Поэтому, поэтому рекомендую вам этот продукт. Ну, и, конечно, и, и кожи, волосы, и ногти, естественно, если для омоложения, вообще для полностью омоложения всего организма. Вот. Если вы посмотрите, какие сюда входят, сейчас не буду перечислять, какие входят сюда э, витамины и минералы, то вам будет ясно все. Я, конечно, могу рассказать более подробно о каждом, на что он, допустим, действует. Но сегодня, сегодня вот так вам просто кратко для тех, кому это будет интересно, я расскажу в следующий раз более подробно. Спасибо за внимание. Саш, не слышно. Да, Ир, подскажи, вот за счет чего Спасибо. такие да. результаты, вот если взять, я вот открою. Давай. Состав. Какой-то это... открой, я тебе сразу, у меня все есть. Давай, витамин А, С. Давай, Витамин А, он считается одним из основных витаминов молодости. Вот. Прежде всего, он замедляет процесс старения, старение кожи, стимулирует обновление клеток и их рост. А также э, он стимулирует... Фибропласты ⁇ это клетки, которые отвечают за развитие тканей, которые сохраняют кожу упругой, здоровой в глубоких слоях кожи. Витамин С ⁇ это регулятор множества биохимических э, реакций и процессов. Вот. Он принимает участие в синтезе коллагена, вот. также обеспечивает э, функциональность и устойчивость нашим сосудов, укрепляет иммунную систему. Дальше, улучшает отделение, регулирует обмен веществ, выводит токсины, защищает нас от стресса. Витамин D – это тоже очень важный витамин, мы все знаем. Он тоже влияет на функцию сердечно-сосудистой системы, предотвращает деменцию и улучшает мозговую деятельность. Очень часто вот у, у детей, если не хватает витамина D в детстве, и не особенно на это обращают внимание, потом у детей бывают проблемы вот с задержкой, задержкой развития и речевого, и, и психического, а бывает причина только нехватка витамина D. Вот. Также снимает риск заболевания аутоиммунного тиреодита, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, артрита, предотвращает заражение гепатитом, туберкулезом, ну и естественно респираторными э, разными заболеваниями. Вот. Витамин Е влияет на свертываемость крови, предупреждает образование тромбов, улучшает также эластичность сосудов, замедляет образование холестериновых бляшек. Вот, очень мощный антиоксидант и один из, один из средств для профилактики онкозаболеваний. Для кожи и для волос он помогает тоже улучшить их питание, снизить сухость, укрепить ногти регулирует обмен, энергообмен мышц, улучшает работу нервной системы, укрепляет иммунитет, а также, а также способствует усвоению полезных веществ, включая витамин D, защищает витамин А от разрушения в организме. Поэтому витамин А и E называют партнерами, D, A и E. Они как бы друг другу помогают, дополняют друг друга. Поэтому в наших... Продукт, так все, под, все витамины и минералы так подобраны, которые работают с энергией, они усиливают действие друг друга. Вот. Ну вот здесь еще есть такой витамин В1, тиамин. Он также улучшает работу мозга, памяти, внимания, мышления, нормализацию настроения, стимулирует рост костей, мышц, нормализует аппетит, замедляет старение, что немаловажно. Мы все хотим оставаться молодыми и жить долго и активно. И также поддерживает тонус сердечной мышцы, вот, что, мне, что для меня очень важно, и не только для меня, я думаю, для всех. Витамин В2, рыбоклавин, он играет важную роль в метаболизме, Необходимо, необходим, чтобы получать от пищи достаточное количество энергии, помогает перерабатывать белки, жиры, углеводы, а также обеспечивает обеспечивает э, кислород необходимый для выработки энергии, помогает э, снизить риск развития катаракты. Вот. Так что для глаз, для зрения нам тоже очень важно. От мигрений творит чудеса. Вот. Также помогает в выработке коллагена, помогает усваивать э, другие витамины группы В. Вот. Еще идет следующий ниацин, это или как его называют, витамин В3. Он регулирует холестерин в крови. Расширяет кровеносные сосуды, оказывает действие на психическое самочувствие, улучшает углеводный обмен, нормализует массу тела, повышает защитное свойство поджелудочной железы, что тоже очень важно. Боится с мигренью также, с диабетом, с гипертонией. Кстати, у меня результат. Я уже не пью. Вот все, у, всех, у многих вот от айаса снизилось как бы, давление, да? вот, нормализовалось. У меня не совсем. Я пила в общем, регулирующие таблетки. Но я заметила, когда я стала пить уже несколько месяцев этот продукт, эшесен, уже мне это не нужно, потому что у меня стало нападать падать ниже нормы, поэтому я уже отказалась от этих таблеток. Так, следующий еще есть, B6. B6, э, анемия, против, конечно, гепатит, кожные патологии, нервные заболевания, сердце, сосуды, ночные спазмы, судороги, полевая кислота для нервной системы, для восстановления клеток организма, для снижения холестерина и для повышения активности работы печени. В12 он содержится только в продуктах животного происхождения, поэтому очень он важен еще тем, кто не употребляет продукты животного происхождения. От деменции, больным СПИДом, очень нужен в возрасте старше 50 лет, от синдрома раздраженного кишечника, а, анемия, улучшение памяти и борется в общем, с этими вопросами. Биотин. Вот. Биотин помогает ускорению ускорении роста нормализации работы мышечных волокон, рост костного мозга, нормализация нервной системы, ну и естественно тоже волосы, кожа и ногти, способствует сжиганию избыточного жира, нормализации веса, снижает холестерин, помогает сердцу, поддерживает нормальный уровень сахара в крови, Нормализует работу сердечной мышцы, дерматиты, барея, аллопеция, выпадение волос и облесение. вот этого. В5 это витамин В5, астма, поддержание надпочечников, красота волос и ногтей, кожи, а также, опять же, поддержание нормального веса для сердечно-сосудистой системы. АТЭМ стимулирует рост волос и предупреждает раннюю седину. У меня, кстати, я крашу, крашу волосы, они мне чуть темнее. И чуть-чуть была седина. Седина ушла, седины уже нет. Вот. Также омолаживающее действие обладает омолаживающим действием и оздоравливает кожу. Дальше вот еще значит, у нас идет железо для сердечно-сосудистой системы. Для гемоглобина связывает кислород с эритроцитами, помогает облегчает перенос кислорода по телу. Дальше. А, Потасиомиадид. Для защиты щитовидной железы нормализует из-за из недостатка йода синтез гормонов щитовидной железы. Нормализует, регулирует обмен веществ, улучшает метаболизм. Цинк, цинкохилат, поддержка иммунитета, повышает сопротивляемость организма, антиоксидант, регулирует деятельность стальных желез, сжигает, снижает жирный блеск на коже от выпадения волос, улучшает обоняние от вирусных заболеваний, сопротивляемость к инфекциям от угревой сыпи. И не только от угревой, а от, от, от любой в общем сыпи. Вот. Также улучшает память и внимание, уменьшает частоту и тяжесть инфекционных заболеваний, улучшает пищеварение, регулирует выработку гормонов тоже. Вот, кстати, селен – обмен веществ, работа щитовидной железы, укрепляет иммунную систему, улучшает работу мозга, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, замедляет старение, эластичность тканей, сохраняет молодость кожи, снижает риск онкологии, риск бесплодия хроническую усталость и атеросклероза. Вот. Дальше магнезия сульфат снижает высокий уровень холестерина, болезнь Альцгеймера, против болезни Альцгеймера, против артрита, синдром дефицита внимания и гиперактивности, низкий уровень калия и кальция. У кого, тем тоже нужно. Сера уменьшает воспаление, ускоряет период восстановления после травмы, препятствует разрушению. Крещевой соединительной ткани, которая защищает кости в суставах от трения друг от друга, от цариаза, розовой угри, акне, перхот, дерматит, экзема – это все тоже вот сера. И еще вот бца, это аминокислоты, к разветвленной цепью, ускоряют сжигание жира, улучшают силовые показатели, снижают утомляемость. Строительный материал для мышц, улучшает состояние кожи волос и ногтей, улучшает память, подавляет аппетит, влияет значит, на концентрацию внимания и поддержка гормонального фона. Также еще, что у нас здесь есть: еще есть экстракт бамбука, который увлажняет, питает, защищает структуру волос, усиливает их рост и увеличивает яркость цвета волос. Все. все я все сказала. Да. Ну Слышишь, Ира, спасибо да. тебе большое. Я вот хотел бы добавить, что э, вот это размер порции 2 капсулы в день, да? Да. Порция в пакете 30 штук. И вот эти проценты – это дневная норма, да? Ну, да. Э, то есть 200%, 100%, 100%, 100% то есть очень э, большое количество его, правильно? Да, да, да. Вот здесь описание. Это э, и шла речь о продукте. Ашесен – кожа, волосы, ногти. Он так и переводится, да? Да, он так и переводится. Для здоровья волос, кожи и ногтей. да Вот здесь описание. Вот. ну да. здесь, здесь не так много написано, просто действительно, это просто реально, это шикарнейший продукт, что я на себе вот... Ху -ху -ху, дай, дай Бог, вообще будет все хорошо. Вот я его пью, и у меня как бы... У меня как бы все хорошо. У меня, пьет, пьет, пьет у меня жена пьет, дочь, они все отмечают, что с первых применений перестают волосы выпадать. Вот. Это да, это само собой. Да, ногти начинают расти, да, они да, да. Кожа... Кожа, упадет. да. И весь еще фишка в чем, что он помогает организму вырабатывать коллаген. Есть компании, которые производят коллаген. Коллаген проводят волосы. Да, и он да. нужно пить там. А, а здесь сам организм вырабатывает. Спасибо тебе за информацию. Ну, здесь очень много, видишь, для нервной системы, для, для мозга, для сердца, для гормонов. Слушай, это вообще альземер, деменция, процесс старения замедляет. Короче, одним словом, он замедляет процессы старения не только кожи, волосы, и ногтей, а полностью всего организма. Видишь, и поджелудочная печень, и сердце, сердце. Ну... Супер. Я я думал, у нас внутробусте много витаминов, а увидел, что в вашей сцене тоже немало. И здесь немало, и здесь как-то даже, здесь даже больше, ну, некоторых больше, это, допустим, норма, которая вот конкретно бьет на, ну, я, уже видишь, по калию я получила то, что я и по калию, я чувствую свое сердце. Ну, Хорошо, спасибо тебе. Пожалуйста.